На моем канале я снимаю ролики про разные игры, которые я знаю. И поэтому, если вы хотите мне помочь, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. И тогда ролики будут выходить достаточно часто. Также можете написать в комментариях, что нужно добавить или убрать. Жду всех.